что ему ну, непонятно, где вообще удобно к вам доехать будет вообще неудобно. Там -то тоже все внизу. Ну да, опять все внизу. Ну и нет, а где преимущество? Я понимаю, находим обратно, как много у нас поступов вообще. У нас много сделали преимущества. Слово преимущество? Да. А где? Они должны быть описаны. Вот я Здесь. Вы же можете, да, для своего собственного сайта здесь или сайт mm -hmm. нет? нет тоже, да, да, уже все, да, понимаем, а. предложение эти уехать не смог. Не, а почему так важно написать преимущество? Вот, просто... Там есть раздел, я увидел и не нажал, а посмотрел. Ну, я захожу, мне уже Хостел, я еще Хостел в Калининграде. Я захожу, говорят, да, Хостел в выбрать дату уезда, выезда. А где он находится? Не, ну, допустим, он адрес напишет, я увидел. Меня интересует, чтобы там было все чистенько, ну и вот уже картинки мне все скажут, я вот посмотрю, ну, холодильник в наклейках, там, бог с ним, вот, вот это вообще клевая картинка, вот я, я бы жил, только адрес вписать сюда, и все, если, в принципе, ну, какие-то преимущества, вот я зайду прямо в этот раздел и все, узнаю. Ну, и не сверху не написано цену, то есть вот я вот, например, вот сразу, а да, нет. я вижу, но вот мне хочется, например, я привыкла, чтобы было вот там, где преимущество, например, номера, цены, потом преимущество. Ну, лучше здесь, в Калининграде, вот, ну, за такую цену цену. Ну, лучше цену, чтобы это был какой-то подраздел, действия. чтобы это было подсылка. Ты понимаешь, все, я могу остановиться, вот столько денег стоит, лично сразу это подходит, тут же вопрос, главный вопрос для меня, Хостел это дешевое жилье, это значит вопрос цены. Mm -hmm. Мы сразу открываем его за головком, Это дорого, недорого там. Mm -hmm. Хостелы тоже могут быть э, вроде доступное жилье, но есть дорогие хостелы. Его не находятся вообще непонятно, где, куда еще ехать надо, потом, потом как не добираться, потом обратно. Ну, неизвестно. А если э, это человек, который приехал в Калининград, да, это, естественно, кто-то живет в Калининграде, здесь не будет же искать хостел. Mm -hmm. Он город мало знает. Ну и куда ехать? А если там транспорт, не транспорт, что это? Да, указать, ну, допустим, сразу, что это центр города. Да, ну вот как в Москве, они все тысячу, ну, да, метро просто... такое-то. Это все понятно логично, какое-то метро, можно сразу посмотреть. Там, то есть, да, минуты от площади. да, минуты... да минуты... здесь тоже есть, допустим, там 5 минут от центра. Все понятно уже в центре города, все, я значит в любую точку попаду в любом случае. А это если окраина города, и неизвестно как оттуда добраться только на такси, либо на машине, то зачем мне на этот хост-то вот немного другого искать, еще он стоит и дорого. За счет интерьер классный, да, вот, красиво, все, но сразу вопрос, сказать, все дорого. Не, ну цена же видна на первом экране, и все, и классно. Сразу. У вас взгляд сюда, все, вот взгляд идет сюда, вот так он двигается. Черша, могу могу. Слева направо, сверху. Здесь не нашли ответушки, не нашли ответушки. А если на фотографиях, э -э ну как красиво цена, ну, чтобы было когда поколестается. Ага. Можно, да, можно туда цену, Вот то есть ну, там показан какой-то номер, да, вот там, гараж, раз там сразу вот это, допустим, вот сейчас будет вот, показано там. Да, вот это. Ну, так вот, ]5000. раз цена там этого да. Можно droit. так сделать, можно даже убрать фотографию там посады, да, еще mm -hmm. что-то. Просто фотографии, номеров, и сразу и висунут что висунут, там и тысяча, да, ну там, все. Ну, да. ну и что, Таш, если будет, допустим, э, дублироваться, то есть на фотографии будет цена указана, и вот внизу уже нарезаем. Да, да, здесь мы сразу все, окей, отлично, мы бы зацепили человека, и дальше он. Да, дальше, дальше, дальше, дальше, дальше, уже <свист> смотреть подробно.